Уважаемые партнеры Фухоу, дорогие друзья, здравствуйте! Я Ляо Шушен из Международного бизнес-колледжа Фухоу, приветствую вас из Китая, из города Джухая. Сегодня основной темой нашей встречи будет разговор о некоторой продукции серии «Очистка». Прежде всего, хотелось бы понять, что такое очистка и что же мы все-таки чистим. У научно-исследовательского института Ян Шенфу есть очень подробное объяснение такого понятия, как очистка. Прежде всего, очистка заключается в выведении из, организмов, из организма продуктов метаболизма, токсинов, а также любых вредных веществ. В зависимости от степени очистки, наша продукция подразделяется на ту, которая очищает от видимых материальных токсиновых шлаков, таких как, например, каловые камни в кишечнике или липиды в крови. А также продукция, помогающая выводить невидимые токсины, такие как, например, токсин огонь или токсин жар. Какая продукция серии очистка была разработана научно-исследовательским институтом Фухоу? Например, это постилки Гаусен, это паста роза, это капсулы с чесночной эссенцией Тасуан, эликсир санцин и другие. Все это продукты серии очистки. Также в зависимости от степени очистки мы можем провести дополнительную классификацию продукции. И выделить продукцию для более тонкой, более глубокой очистки, так называемую продукцию очистка плюс. Для чего нужна продукция очистка плюс? Она помогает выводить из организма токсины, образующиеся вследствие длительного накапливания в организме патогенных факторов, таких как, например, сырость или холод, или токсинов, влияющих на ци и кровь. Для этих целей нам нужна более совершенная продукция для очистки. Например, такой продукт, как капсуй сючинг фу, относится к категории очистка плюс. Возможно, кто-то спросит, каким образом образуются все эти токсины, о которых мы говорим. Тут существует два основных фактора. Первый это внешний фактор, который напрямую связан с окружающей средой. К примеру, загрязнение воздуха приводит к тому, что в наше тело попадает много токсинов. Также много вредных веществ могут поступать в организм вместе с водой из-за загрязнения водных источников. Или пища, которую мы потребляем. В процессе выращивания и переработки пищевые продукты подвергаются воздействию вредных химических веществ. Это могут быть пестициды, химические удобрения, различные добавки, гормоны. Также в продукты могут быть добавлены консерванты и так далее. Все это является источником токсинов для нашего организма. Также наши нездоровые жизненные привычки, такие как курение, употребление алкоголя, увеличивают количество свободных радикалов, атакующих наши клетки. Это также можно отнести к токсинам Все это относится к токсинам, попадающим в организм извне Где затем они наносят вред здоровым клеткам И впоследствии приводят к проблемам со здоровьем Что такое внутренний фактор? Это токсины, образующиеся непосредственно внутри организма Например, это продукты метаболизма образующиеся в процессе жизнедеятельности. Если их своевременно не выводить из организма, они также могут нанести вред. И поэтому их тоже относят к токсинам. Многим знакомо такое заболевание, как податок. Это нарушение метаболизма мочевой кислоты. Другими словами, мочевая кислота не утилизируется и накапливается в суставах, в крови, и через какое-то время это приводит к развитию подагра. Или когда мы злоупотребляем жирами, и они своевременно не выводятся из организма. Они также накапливаются и со временем превращаются в токсины. Далее это приводит к ожирению. При нарушении обмена сахаров, сахар накапливается в крови, и со временем это приводит к сахарному диабету. И так далее. Продукты метаболизма, которые не утилизируются, не выводятся из организма, как и излишки поступающих в организм нутриентов, могут накапливаться и затем превращаться в отравляющие вещества. Все это относится к внутренним токсинам. Но внутренние токсины могут образовываться и еще одним способом. Когда мы нервничаем или тревожимся, при любом эмоциональном нарушении или перепаде может произойти сбой в работе эндокринной системы, в результате чего могут выделяться вредные вещества, это также относится к внутренним токсинам. Поэтому частое плохое настроение, депрессии, тревожность, нервозность, через какое-то время окажут негативное воздействие на клетки и приведут к проблемам со здоровьем. Поэтому прежде чем говорить о продукции для очистки от токсинов, нужно разобраться с путями формирования токсинов в организме. Когда мы понимаем, откуда берутся токсины, мы можем вполне осознанно избегать их повседневной жизни, так сказать, уклоняться от них. В жизни человека на каждом ее этапе, от рождения до взросления, от взросления к старению и так далее, происходят, происходят определенные процессы. Когда человек только рождается, то из-за наследственных врожденных факторов может получиться так, что какой-то конкретный орган будет немного слабее, чем другие. И в этом случае именно там, в этом наиболее слабом органе будет проще всего накапливаться токсином. Например, если у вас от рождения слабое сердце, то токсином будет проще всего скапливаться именно в сердце. Если у вас от рождения не очень хорошо функционирует печень, то токсином будет проще всего скапливаться в этом органе соответственно. Если не уделять внимания очистке, своевременно не выводить эти токсины, то со временем функции клеток этого органа будут заметно снижаться. Это приведет к преждевременному старению. Поэтому, дорогие друзья, запомните, не все наши органы одинаково здоровы. Из-за врожденных или прижизненных факторов функции каких-либо органов будут немного хуже. И именно они в первую очередь будут подвержены развитию заболеваний. Это в частности происходит из-за негативного воздействия токсинов. Это как на войне, когда две армии атакуют друг друга. И войскам, естественно, проще всего захватить ту крепость, которая укреплена и защищена хуже всего. Нам же нужно, чтобы все наши органы, все крепости были одинаково хорошо укреплены. Именно для этого необходимо проводить регуляцию внутренних органов. И необходимо также очищать их от токсинов. Где, в каких органах, в каких местах прежде всего откладываются токсины. Как правило, 80% токсинов скапливается в кишечном тракте. Если своевременно их не выводить, то токсины из кишечника э, попадают в кровь и затем атакуют клетки, ткани, внутренних органов. И таким образом они начинают закладываться в других внутренних органах и в лимфатической системе. Так что места, где в первую очередь скапливаются токсины, это во-первых кишечник, во-вторых кровь и в-третьих внутренние органы и лимфа. И, конечно же, проще всего очистить от токсинов именно кишечник. Для того, чтобы вывести токсины из крови, нужно немного больше времени. Но, тем не менее, также можно достичь удовлетворительного результата. Но, чтобы полностью очистить от токсинов внутренние органы и лимфу, необходимо более продолжительное время и более эффективные средства. Далее я хотел бы более подробно рассказать вам о продукции э, компании fohow серии «Очистка», о ее составе, свойствах и функциях, а также о способах приема. Первый продукт, о котором пойдет речь, называется «Постилки Гаусен. Этот продукт предназначен прежде всего для очищения кишечника от токсинов. Ранее я уже говорил, что с возрастом, особенно если мы не уделяем особого внимания вопросам питания, в кишечнике может скапливаться большое количество токсинов. В длину кишечник составляет в среднем 5-6 метров. Примерно на каждый сантиметр кишечника приходится по одной складке. И именно в этих складках проще всего скапливаться различным загрязнением различным вредным веществам. Когда эти токсины откладываются в организме, то какие признаки могут появиться в первую очередь? Например, э, в первую очередь у женщин наличие токсинов может проявиться на коже. Если в кишечнике скопилось много токсинов, то могут появиться высыпания, пятна, ухудшится цвет лица. И некоторые женщины в этот момент начинают еще более активно пользоваться косметикой. Но в чем основная причина? В том, что в кишечнике скопилось слишком много токсинов. И для того, чтобы действительно решить эту проблему, нужно прежде всего очистить от токсинов кишечника. А основной компонент гаустин это экстракт растения, которое называется аморфофаус коньяк. Еще его называют конжак. В нем содержится большое количество пищевых волокон. Кроме того, это водорастворимые пищевые волокна. Они мгновенно разбухают в воде, их объем значительно увеличивается. Когда они попадают в кишечник, они могут обволакивать тяжелые металлы и жиры в кишечнике и выводить их на ногу. Этот продукт также может стать очень хорошим средством для похудения. В Китае, в китайской медицине есть подробное описание этого растения, аморфофаус, аморфофаус коньяк или конжак. Он отлично подходит для очищения кишечника от токсинов. Конечно же, кроме экстракта конжака, в этом продукте есть и другие компоненты, к примеру, спирулина. Пищевые волокна спирулины также обладают очень мощными свойствами по ощущению кишечника от токсинов. Более того, в спирулине содержится много белка, микроэлементов и аминокислот. Было установлено, что белок, содержащийся в спирулине, лучше всего усваивается человеческим организмом. Таким образом, основные компоненты данного продукта, кроме того, что помогают, Очистить кишечник от токсинов, дальше снабжают организм базовыми питательными элементами. Это отличный оздоровительный продукт, подходящий для регулярного использования. Особенно это касается людей, придающих значение внешнему виду и стремящихся избавиться от лишнего веса. Регулярное использование этого продукта поможет вам сохранить стройную фигуру. Как принимать постилки Гаусен? Рекомендую принимать их до еды натощак. За один раз принимать от 6 до 8 постилок. Как показали современные медицинские исследования, канжак и спирулина также помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Так что кроме того, что этот продукт помогает очищать кишечник от токсинов, может использоваться для профилактики ожирения, он еще способен регулировать уровень сахара в крови, предупреждать перепады уровня сахара у больных диабетом. Особенно это актуально на ранних стадиях диабета. Продолжительное использование пастелок гаусин позволяет стабилизировать уровень сахара в крови и также предотвратить развитие заболеваний сосудов сердца и головного мозга. Второй продукт, о котором пойдет речь, называется фруктовая паста роза. Основная функция этого продукта – это поддержание баланса микрофлора кишечника. У всех у нас в кишечнике находятся... Какое-то количество полезных и вредных бактерий. По мере увеличения возраста, а также под влиянием пищевых привычек и других факторов, со временем баланс микрофоры может быть нарушен. Что приводит к нарушению работы кишечника, запорам или диареи. Все мы это хорошо знаем. Можете вспомнить себя. С самого рождения, когда мы только-только начинаем расти, Первая проблема возникает именно с кишечником. Как правило, это расстройство кишечника, это диарея. У многих младенцев в период грудного вскармливания возникает расстройство кишечника. И на самом деле очень много заболеваний, распространенных заболеваний, начинается с того, что возникает расстройство кишечника. Другими словами, количество полезных бактерий в кишечнике, баланс микрофора кишечника, играет ключевое значение для здоровья. На прошлой лекции, если вы помните, мы говорили о регуляции. Регуляции чего? О регуляции баланса инь и я. В частности, это и регуляция микрофоры. баланса бактерий в кишечнике. Это очень важен для здоровья. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, запомните, основная функция фруктовой пасты роза – это нормализация баланса микрофлоры кишечника. Каковы основные компоненты этого продукта? Это экстракт розы и это олигосахариды. Олигосахариды способствуют размножению полезных бактерий кишечника. В определенных случаях скорость размножения полезных бактерий в кишечнике может увеличиваться более чем в 100 раз. Неважно какая у вас проблема, запор или диарея, этот продукт способен оказывать двунаправленную регуляцию. А экстракт розы помогает добиться косметического эффекта. Это особенно актуально для женщин. Кроме того, у этого продукта отличный вон, вкус. Вы можете принимать его просто так, просто есть в чистом виде, или намазывать он, на хлеб, или разводить в каком-нибудь напитке. Пасту роза очень удобно брать с собой куда угодно. Также вы можете использовать вместе эти два продукта. Постилки Гаусен и пасту Это поможет наряду с очищением кишечника от токсинов повышать количество полезных бактерий в кишечнике. Другими словами, это эффективное очищение с пользой для здоровья. Следующий продукт, который называется мягкие капсулы чесночной эссенции Тасуан. Практически во всем мире люди охотно употребляют чеснок в пищу, очень любят этот пищевой продукт. В чесноке содержится очень важный элемент, который называется алицин. В медицинских кругах он считается природным антибиотиком. Он оказывает сильное подавляющее действие на кишечные инфекции и инфекции дыхательных путей. Что касается этого продукта, капсул с чесночной эссенции Тасуан, компании Фухоу, то значительную роль в эффективности этого продукта играет технология его производства. Дело в том, что в чесноке содержатся два класса компонентов. Первый класс – это летучие компоненты. И если технология получения чесночной эссенции несовершенна, и не позволяет обеспечить необходимые условия, то компоненты в летучей фракции практически невозможно сохранить. Всего в чесноке содержится более 40 видов летучих веществ. И если не удается их сохранить в полном объеме, то антибактериальные и противовирусные свойства продукта заметно снижаются. Такого хорошего эффекта не будет. Так что технология экстрагирования очень важна. Второй класс веществ – это вещества нелетучие. Говоря простыми словами, это микроэлементы, минералы и так далее. Поэтому, когда мы принимаем капсулу Тасуан, то кроме очищения кишечника от токсинов, этот продукт оказывает... Также антибактериально и противовоспалительное действие. Что касается людей с низким иммунитетом, подверженным кишечным инфекциям или инфекциям дыхательных путей, они могут использовать капсулы Тасуан для профилактики, укрепления организма, в частности укрепления кишечника. Все эти продукты, постилки гаусен, фруктовая паста роза, капсулы чесночной эссенции Тасуан, продукты серии Очистка. Можно ли принимать их вместе, одновременно? Да, это допустимо, но запомните, пожалуйста, как принимать капсулы Тасуан. Принимайте их после еды. До этого мы говорили, что по стилке нужно принимать ту еды. Капсулы Тасуан нужно принимать через полчаса после еды. Принимайте их 2-3 раза в день по Две капсулы за один раз. Далее я хотел бы рассказать о продукте серии «Очистка», которая на протяжении многих лет пользуется широкой популярностью среди наших партнеров и потребителей в более чем 80 странах и регионах мира. Он называется «Эликсир Санцин». Этот продукт появился в нашей компании одновременно с другими эликсирами эликсиром Феникс и эликсиром 3 драгоценности но, и завоевал но, всеобщую любовь. Кроме того, что я, этот я, продукт очищает от токсинов я, кишечник, я, он я, также я, помогает очистить от токсинов кровь и вывести из организма так называемые жаркие токсины и токсины, образованные избыточным фактором патогенного огня. Ранее мы говорили, что если токсины в кишечнике находятся слишком долго, они попадают в кровь и далее вместе с кровью разносятся по всему телу и повреждают внутренние органы. Соответственно, если необходимо вывести токсины из крови, нам нужен продукт следующего уровня. И таким продуктом является эликсир санцин. Какие основные компоненты входят в состав эликсира санцин? Один из основных главных его компонентов называется хитин. В нашем случае это хитин, получаемый из панцири морских молющих. Это единственное, обнаруженное в настоящее время в природе волокно животного происхождения, содержащее катионы аминокислот. Хитин обладает уникальной способностью быстро и эффективно захватывать и выводить из организма свободные радикалы. Также он эффективно очищает кишечник от тяжелых металлов. Это вещество, хитин, сейчас широко применяется в клинической медицине. Из него изготавливаются лекар... лекарственные средства, средства для инъекций. И, конечно, хитин нашел широкое применение в различных пищевых биологически активных добавках и косметических продуктах. Вектор его применения очень широк. Высокая эффективность этого вещества обусловлена его составом. Это во многом объясняет тот факт, что во время изучения природных ресурсов океана Одним из основных объектов исследований является хитин. И этот же компонент является одним из ключевых в составе инвестировать. Следующим важным компонентом является экстракт гингобиоба. А вернее вещества, называемые флавононами гингобиоба. Этот компонент обладает очень мощными антиоксидантами Когда вы принимаете эликсир санцин, активные компоненты попадают в кровь и помогают очень быстро расщепить излишки жиров, холестерин, триглицериды. Кроме того, они ускоряют процесс транспортировки вредных веществ в печень и их последующее расщепление. Кроме двух вышеназванных компонентов в составе эликсира санцин также имеется э, алоэ. Многим людям хорошо знакомо это растение Алоэ широко применяется в косметологии Входит в состав очень многих средств по уходу за кожей Но также алоэ обладает очень своеобразным эффектом По выведению токсинов из кишечника Также алоэ ускоряет заживление ран Восстанавливает поврежденные клетки. Например, если клетки почек или печени повреждаются вследствие воздействия свободных радикалов и нуждаются в восстановлении, то АОЭ помогает им в этом. Это три основных компонента эликсира Сэн Конечно, в составе эликсира имеются и другие компоненты, например, это кардицепс и линджи. Они добавлены туда для того, чтобы во время очистки восполнять энергию организма. Это позволяет провести эффективную очистку без ослабления. Во время очистки организм, как правило, тратит много энергии. Именно поэтому, э, именно поэтому многие в это время испытывают упадок сил, чувствуют постоянную усталость. Это также влияет на иммунитет и сопротивляемость организма болезням. Поэтому в состав эликсира санцин добавлены кардицепс. И Это заслуга исследовательской команды нашей компании. У этого продукта поистине уникальный рецепт. На первой лекции мы говорили, что вся продукция, производимая компанией ФУХО, является Интеллектуальной собственностью компании. Другими словами, эти рецепты и технологии имеются только в компании ФОХО. Возможно, есть другие компании, которые пытаются скопировать продукцию ФОХО и как конкурировать с нами за рынки сбыта. Но наши ключевые технологии они скопировать не могут. Технология производства одного продукта находится не в руках какого-то одного конкретного человека. Как правило, все тонкости, касающиеся рецептуры и технологии производства разграничены и находятся в ведении трех-четырех специалистов исследовательской команды. Соответственно, только если эти несколько человек откроют все тайны, будет создан такой же продукт. Поэтому наши основные технологии очень непросто скопировать. И эта информация не просто может просочиться вовне. Базовая очистка предполагает очищение как от видимых, вполне материальных субстанций, как, например, очищение от каллых камней, так и от невидимых токсинов, что в китайской медицине называется патогенными факторами. Например, выведение патогенного огня или патогенного жара. Если у человека имеется какое-либо заболевание или в организме очень долго, находится довольно большое количество токсинов, то токсины в конечном итоге атакуют внутренние органы или проникают в лимфатологическую И в это время могут развиться те или иные хронические заболевания, болезни, от которых впоследствии будет очень непросто излечиться. И в этом случае нам нужно средство для более тонкой, более глубокой очистки, Соответственно, мы называем это очистка плюс. Например, у нас появились тромбы в сосудах. И если пользоваться продуктами для обычной очистки, это займет больше времени и нужны будут больше дозировки. И этих целей нашей компании был разработан этот продукт капсулы Сьюхинг Фу. Продукт серии очистка плюс. Продукт для более тонкой и глубокой очистки. Каковы основные компоненты этого продукта? Это прежде всего натокиназа. Это фермент бобов. Мы используем исключительно натуральные высококачественные бобы, нато, подвергаем их биоферментации и получаем большое количество ферментов, обладающих высокой биологической активностью. В медицинских кругах эти ферменты и называются натокиназа. Натокиназа способна очень быстро растворять тромбы в сосудах. И кроме того, помогает выводить токсины из внутренних органов. Например, это токсины в почках, токсины в печени, токсины в, пе э, в сердце, токсины в легких и дыхательных путях, которые очень непросто вывести. И в этом случае нам и поможет данный продукт. Этот продукт также очень хорошо зарекомендовал себя среди наших партнеров и потребителей. Мы часто видели, как люди, перенесшие инфаркт с ишемической болезнью сердца, ишемическим инсультом, тромбами в сосудах головного мозга, после длительного приема этого продукта, Добились видимых улучшений. Кроме того, было немало случаев, когда люди э, с подагрой, больные сахарным диабетом, а также онкологически больные, благодаря этому продукту смогли значительно улучшить качество своей жизни. И это привело к значительным позитивным изменениям. При недостаточном кровоснабжении миокарда, учащенном сердцебиении, отдышке, чувство стеснения в груди, прерывистом дыхании. Склерозис сосудов головного мозга, ухудшение кровоснабжения мозга. Образование тромбов в сосудах головного мозга, при продолжительных головокружениях, ухудшении памяти и так далее. Вы можете использовать этот продукт и через время обнаружите разительные изменения. Все это благодаря основному компоненту данного продукта. За счет этого достигается такой хороший результат. Возможно, на рынке присутствуют какие-либо аналогичные продукты. Однако конечный эффект зависит от степени активности ферментов о которых мы говорили. Если активность высокая, то достигается мощный эффект. Итак, дорогие друзья, это особый продукт компании Fuhu, продукт серии Очистка+. Сегодня мы уже разобрали пять наименований продукции серии Очистка. Возможно, кто-то спросит, можно ли использовать все эти продукты вместе, принимать их одновременно. Нужна ли мне вся эта продукция? Это зависит от состояния вашего здоровья, от степени той очистки, которая вам нужна. Исходя из этого, можете избирательно подойти к применению данной продукции. Вы можете использовать какой-либо один продукт, например, эликсир сенсин, или использовать только пасту роза, можно и так. Также вы можете объединить два или три вида продукции и принимать их вместе. Например, вы можете принимать сэнцин и сёчинфу вместе. В зависимости от задачи и потребностей, можно выбрать один или два продукта, или даже три продукта. Конечно же, их можно использовать вместе. Все это допустимо. Нужно смотреть на индивидуальные потребности вашего организма. Но во время приема очищающей продукции есть один важный момент. Нужно пить больше воды. Минимум 2-2,5 литра воды в день. Это поможет ускорить процесс выведения токсинов из организма. Возможно, во время очищения организма у вас возникнут определенные реакции. Так называемой реакции на детоксикацию. Каждый должен это понимать. Например, у кого-то может появиться кожный зуд или высыпание на коже. Это нормальная реакция на детоксикацию. У кого-то после приема продукции может появиться диарея. Это тоже является нормальной реакцией. У кого-то даже могут появиться небольшие язвы в ротовой полости. Неприятный запах изо рта, боль в горле. Все это является нормальными реакциями на детоксикацию. Именно поэтому нужно пить больше воды, чтобы минимизировать эти возможные реакции и максимально быстро вывести токсины из организма. Это был первый Довольно частый вопрос. Второй вопрос, который также часто задают. Во время приема продукции серии очистка, э, можно ли использовать продукцию других серий? Например, регуляция, восстановление и как их сочетать? Наши лекторы нередко говорят об этом. В этом вопросе также нужно в первую очередь отталкиваться от индивидуального состояния организма имеющихся заболеваний и степени их тяжести, возраста и других факторов. Подходить к использованию избирательно. Например, у вас довольно крепкое здоровье, вы относительно молоды, у вас нет каких-либо серьезных болезней. В этом случае вы можете сначала выбрать очистку, потом восстановление. Сначала воспользоваться продукцией для очистки, а через какое-то время попринимать продукцию серии регуляции или восстановления. Если же вы человек пожилого возраста, у вас не очень хороший иммунитет и сопротивляемость организма, имеются достаточно серьезные болезни, я рекомендовал бы начинать с продукции серии восстановления. Для начала укрепить и отрегулировать организм, улучшить его функции. Восстановить природные функции очищения организма, а уже потом перейти к продукции серии очистка. Как использовать продукцию серии очистка и восстановления в один и тот же день? И можно ли так делать? Использование продукции разных серий, например, очистка и регуляция или очистка и восстановление, допустимо, в Яншэн есть такие понятия как одновременное. Очистка с регуляцией или восстановлением. Так тоже можно делать, но между приемом продукции различных серий нужно выдерживать интервал более двух Что касается способов приема и пунктов, на которые нужно обратить внимание. Надеюсь, что наша сегодняшняя лекция, все то, о чем мы говорили сегодня о продукции серии очистка, Лучшее понимание этой продукции будет вам полезно. Может быть это поможет вам лично или вашим родным и близким, вашим партнерам в вопросах здоровья. И для меня это будет большой честью.